Друзья, всем привет! Сижу на веранде, укуталась, так холодно, хотя они передавали, что будет так холодно. Должна быть солнечная погода, теплая. У нас даже срывался дождик. И только что вернулись с детьми с футбола. У них сегодня футбол проходил на большом поле и их торжественно поздравляли с началом учебного года. В общем, впечатлений много, все это очень красиво, Торжественно и самое главное, что дети довольны. Ванишки не снимаем сюда, Ванечка, подходим, подходим все сюда, подходим заварила себе в огромной свои кружки чай. Добавила веточки лаванды. Мне так нравится добавлять в последнее время веточки лаванды. У меня есть куст, я его стригу и добавляю в чай. И такой аромат необычный. Кто любит запах лаванды, то попробуйте очень-очень необычно. Купила недавно в магазине две огромные кружки для чая. И тысячу раз пожалела. Я хотела знаете, вечером выходить на веранду, кутаться в какой-то теплый плед и с горячим чаем долго сидеть в тишине. Это уже когда детей... Уложу всех спать, сидеть, попивать по глоточку горячий, теплый чай. Но, как показала практика, когда ты поднимаешь эту чашку жидкостью, она настолько тяжелая, ее поднять реально нужно ну, напрягать мышцы руки. Это неудобно. И Сережа тоже говорит неудобно. В общем, придется выбрать в ближайшее время какую-нибудь другую чашку. Хотела вернуть У нас немножко тут... Шумы от соседей, соседи решили сделать, не знаю, ремонт, что-то они там ремонтируют и брель жужжит постоянно. Хотела вернуться к нашему небольшому такому путешествию в город Харьков. Ребят, до сих пор нахожусь в впечатлением. Вы знаете, последний раз... Мы были в Харькове с Сережей лет 10 назад. Кто меня давно смотрит, я рассказывала, что на Барабашова у нас был свой магазин, и мы по рабочим вопросам раз в неделю мы точно посещали этот город. Но полюбить его так и не смогла. Но за 10 лет такие изменения я не ожидала для себя. Я обалдела. Да, это был праздничный день. Энергетика этого дня была такой торжественной, что, конечно, это еще добавило большой-большой плюс городу. Но в целом вложено за эти 10 лет столько денег, это видно, это чувствуется. Вообще город преобразился, реально преоб... преобразился. Нам Хочется вернуться еще, и мы обязательно это сделаем в ближайшем будущем. Ну не знаю, либо в этом году, если получится, либо уже точно там с весны, потому что приезжать нужно однозначно не одним днем, хотя бы на несколько, минимум как на два дня, чтобы успеть посмотреть. Мы вообще изначально планировали поехать в Фельдмана в парк. Но буквально в последний момент вечером у меня знакомая говорит Аня. Открылся новый парк, и у нее там какая-то подруга была. Она говорит, поезди лучше туда. И мы как-то быстренько поменяли свои планы и не пожалели. И спасибо огромное, Лена, если ты меня слышишь. Мы благодаря этому человеку провели великолепный день. Много всего увидели. Зоопарк еще строится. Еще реконструкция ведется в полном объеме Многих животных еще нет, океанариум не открыли. Поэтому вот я так поняла, что по 1 октября они э, вроде как уже запустят полноценно, будут работать, функционировать все площадки. И уже завезут всех животных, которые планировали завести. Э, слона не было, ну в общем много-много всего еще, чего не было. Но все равно территория настолько классная, что там просто вот погулять не спеша насладиться этой красотой которая тебя окружает но целый день можно провести в этом парке а вы мне написали что есть еще много-много красивых мест куда хочется пойти что посмотреть Вот дельфинарии мне советуют тоже мы еще ни разу не были и парк горького мы вообще в него не планировали попасть но вот как-то так активно все начали писать в инстаграме спасибо большое и мы решили быстренько Мельком хотя бы посмотреть, успеть. Да, единственное, что мы не изучили парк Горького, мы не подготовились к нему. И, как уже потом писали подписчики, что нужно было нам направо идти там для более маленьких деток. С левой стороны парка там более такие аттракционы для взрослых. Мы это потом почувствовали уже. Потом, когда домой приехали, открыли Google, начали все это читать, смотреть и поняли, что немножко они туда свернули. Очень сильно устали. И мне некоторые подписчики написали, что хотели бы встретиться. Вы знаете, мы думали с Сережей на этот счет. Была у нас такая мысль встретиться, но она в скором времени очень быстро отпала, потому что мы ехали с тремя маленькими детьми, за которыми постоянно нужно следить. И я еще все время хронически с камерой, реально это очень сложно. И мы приехали уже... В 12 часов это реально очень мало времени. Если бы мы еще встретились с подписчиками, но надо было выбирать что-то одно, либо парк, либо подписчики. Хотя очень хочется с вами встретиться. Я думаю, что вот как мы запланируем на два дня нашу поездку, обязательно проведем такую очень приятную встречу, пообщаемся с вами ближе. Конечно же, и нам будет приятно, и вам, думаю, интересно. Одно дело, когда это через камеру происходит, да, это одни эмоции, это одна энергетика, но когда общаешься вживую, получаешь совсем немножко другие эмоции, другие впечатления. Поэтому с удовольствием встречусь со всеми, кто, кто этого хочет, у кого есть желание такое. Теперь хочу немножко отметить плюсики для Харькова и минусы для нашего города. Мне, допустим, очень непонятно было, и мы так удивились Сереже, когда мы возле парка Горького припарковали машину, пошли оплачивать. Час парковки стоил нам 5 гривен. Мы удивились этой цене. Потому что в нашем городе в центре, а это был тоже центр города, по-моему, улица Сумская, если я не ошибаюсь, в нашем городе 5 гривен, по-моему, такой цены нет за парковку. В центре нашего города, я знаю, парковка стоит 18 гривен, это, по-моему, минималка. Почему в Харькове 5 гривен, почему у нас 18? Вопрос к нашим властям, почему так происходит? Отдельно меня впечатлили фонтаны. Это настолько красиво. Вот к большому моему сожалению, когда я снимаю, я на эту красоту смотрю через камеру. И вот когда камеру отводишь в сторону, и просто вот на мгновение ты ловишь всю эту атмосферу, всю эту красоту, это такой кайф. Просто хочется без камеры посидеть там хотя бы там с полчасика, с час понаблюдать за этим шуршанием водички, за красивыми клумбами, вообще за этой всей невероятной красивой дизайнерской такой атмосферой. Сделано настолько с любовью все. Просто не хочется оттуда уходить. Такой, знаете, очень-очень проевропейский город, город Харьков. И порадовало, что очень много молодежи, очень Конечно, и праздник был молодежи 1 сентября, но все равно вот столько э, красивых молодых людей разных национальностей, видеть это все, такое чувство, что ты не в Украине находишься, очень классно. Ну И судя по тому, что мне писали в комментариях, что это заслуга мэра города, да, царство небесное Геннадию Кернесу, который свое время постарался и вложил достаточно большую сумму денег хочется чтобы в каждом городе были такие мэры и делали такую красоту если это реально возможно вот даже на примере харькова то почему бы и нет вот что касается аттракционов все аттракционы новые все настолько ухожено чисто очень много персонала работающего который там что-то где-то подметает Отдельное мое внимание привлек общественный туалет. В общественном туалете ну, фантастически чисто, красиво и убытно. Вот такое чувство, что ты заходишь домой к себе. Несмотря на большой поток людей, людей очень много, но каким-то образом чисто. Чисто, мыло, все умывальники работают, есть салфетки вытереть руки. В предыдущем видео вы видели огромный-огромный аквариум морской, это очень сильно впечатляет. Вот если говорить, допустим, о нашем парке, мы решили детей покатать на колесе обозрения, мы тысячу раз пожалели, мы плевались, потому что это колесо обозрения, оно настолько как бы так мягко сказать, ну, оно вот-вот и -вот рассыпется. Его же красили, перекрашивали тысячу раз, там этот тоже слой краски отваливается, оно все настолько ржавое, оно настолько все неухоженное, реально страшно, даже мы там круг сделали, нас заставили второй, потому что каким-то образом там у них так сделано, что они билеты продают только на два круга, то есть хотите, едьте два круга, меньше нельзя, но вообще не понравилось, ужас, и так, в принципе, все парки у нас очень-очень запущены. Я говорю о тех парках, где дети могут покататься на аттракционах. Фактически у нас нет этих парков нормальных. Еще обидно, что в нашем городе ребенка некуда свозить, показать животных ему. Вот мы в прошлом году ездили за город, это в сторону Номолсковска, три медведя комплекс. Да, относительно неплохо, но если сравнивать с тем, что я видела в Харькове, то... Тех зверей, которые живут в комплексе три медведя, их реально жалко. Животному, который привык жить на свободе, в дикой природе, ему вот эти вот три на 4, а то бывают и меньше да, размеры клетки, это, это издевательство, это издевательство, это мучение. И вот как здесь животные просто ходят <смех> кругами, наворачивают такие километры, подходят к водоему, мочат лапки, поднимают свою лапу, хватают за ветку дуба, наклоняют, срывают желуди. Это настолько удивительно и увлекательно наблюдать, как себя ведет животное в природе. А не тогда, когда ты приходишь, да, и ты видишь это замученное животное, которое все время сидит или лежит, и в глазах сплошная грусть. Друзья, я буду заканчивать, потому что я уже не могу. Я так замерзла, мне уже и чай не помогает. У меня уже просто скоро зубы стучать будут. Руки у меня просто синющие от холода. Хотя два свитера, вернее, кофта на кофте. И горячий чай меня почему-то не спасает. Ребят, я очень благодарна за ваши лайки, за комментарии, за обратную связь. Под предыдущими видео я видела, некоторые там задавали мне вопросы. Я их читала, но, к сожалению, не успела ответить. Давайте, наверное, вы знаете, как мы с вами сделаем. Мы сделаем отдельное видео, давно уже не было таких видео, где я буду отвечать на вопросы, но вы под этим видео мне напишите, что вас интересует, что вы хотите знать обо мне, о нашей семье. Мы отдельное видео сделаем, а вы активно пишите вопросы, задавайте мне под этим видео. Окей, okay. все. И в ближайшее время мы обязательно встретимся и с вами поговорим. Всё. Спасибо большое за вашу активность, за ваши просмотры. Всех люблю, целую. До скорых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся. А я пошла греться. Вышло у нас солнышко, и мы решили с ребятами пройтись. Я на уложили спать. Я предложила, говорю, давайте что-то вечером сегодня приготовим на костре. Все согласились, но холодильник пустой, ничего нет. Вот мы отправились в АТП, решили пройтись, а ребят утеплило. Смотрите, как на Северный полюс. Покажитесь. Говорят, мама, зачем столько кофт? Ну реально час назад было так холодно, солнце спряталось, и все, и ветер. Сейчас резко чистое небо и тепло, но все равно деты, чтобы не мерзнуть. Посмотрим, что сегодня есть в магазине АТБ нашем. Все-таки суббота. Суббота такой день. Обычно в пятницу сметается все с полок на субботу, на воскресенье. Люди покупают продукты. Надеюсь, что-то мы найдем. Давайте покажем, что мы выбрали. Такие сердельки. Я взяла. Но это не для гриля, не для мангала. Вот такие колбаски будем жарить сегодня. И. Ну, вот такие еще попробуем. Мы их куда-то брали вкусные. Все, а так молоко, творог, все. Давайте, выкладывайте. Довольно. Любят по магазину.